Вот и земляничка подоспела. Люблю я лето. Вот за это. Угощайтесь, ребятки. Смесь. Привет всем. Сегодня Димки со мной нету. Димка повредил ногу на велосипеде. И сегодня не смог поехать на съемке. Поэтому я сегодня один. Извиняюсь за тряску камеры. Наверное, все-таки она есть. Без Димки сложно. Поэтому в комментариях ставим хэштег Дима лечи ногу. Идем мы сегодня, наверное, час, я чуть-чуть попозже запишу вступление. Это такое пока введение. А, как найду более-менее красивое место, там запишу все. Поэтому я буду его записывать прямо вот час. Я сегодня по жаре пошел на съемки. Ну ладно, посмотрим, что из этого получится. Приехала в деревню рядом с Шумиловкой, а, деревня, которую мы снимали вот в этом выпуске. Когда было, мы шли по полю ночью, а, уставшие. Сейчас же лето, сейчас жара. Я думаю, условия чуть получше будет. Засниму ее. И рядом есть деревня Воронки, ага, тоже интересная достаточно деревня. Как я в прошлый раз говорил, это кластер из деревень трех штук, и мы посмотрим, что сейчас все-таки с ними стало, ночью не получилось нормально их разглядеть. Надеюсь, без Димки не будет сильно скучно вам, я постараюсь все для этого сделать, поэтому ставим лайки, подписываемся на канал, пока идет заставочка, наливаем печеньки, готовим чай, приятного просмотра. растут не свалиться оттуда Давай телефон убрать Тут свежо хорошо. Лошадка. <смех> Девушка с крыльями, папочка. Кроме, керосинки причем какие-то уникальные. И да, я опять без перчаток. Руслан, на день перчатки. Какая-то известная картина. Что-то прям... Давай не отключайся. Что-то прям известное такое нигде нет. Но картина очень знакомая. Здесь еще одна вот какая-то картина непонятная. Но вот эта женщина прямо мне знакома. разграбили тут какой-то склад используют иконы на месте типа для сотов О, сколько на мне всякого мороз и скидки день чуд чудесный да. В принципе цены наши 2004 год, а нет, седьмой год свиньи. Что-то меня укусило. Пчеловод. Это что, пчел что ли продавали здесь? Матка Карпатской породы если пчеловоды? Тут, по-моему, что хотите сказать? Что пчел в таких коробочках продают? Интересно Ясно, что тут дом пчеловода был Потому что много всяких ульев Стоит Вера Брежнева, здравствуйте. Не ожидал вас тут встретить. Какими судьбами. Мне кажется, это какие-то удобрения для пчел, корма. Я не знаю, чем. Не пчеловод, не знаю, чем еще. Ой, мед, кстати, тут. Кстати, у меда, по-моему, нету срока годности, но я не рискну его пробовать. Салициловый спиртовой лосьон. Наверное, руки для рук. New ультра Sony батарейка. Сто процентов книги по пчеловодству. Или что это нет, не книги приц непрерывного действия в смысле это как нет они пустые уважаемые граждане Ваш дом расположен на административной участке, который обуслужится участковым полномочиям милиции. Так, охрана, ведомственная охрана. Сейчас подъедут, друзья. Раз, два, три, четыре. Брошюра алкотелевского телефона домашнего. Королёв. Виктор Королёв, Ирина Круг. Храни его на письменном столе. Так, нет, я не слушаю. Извещение ДТП. В случае ДТП сохраняйте спокойствие. Если есть пострадавшие, окажите первую медицинскую врачебную помощь и вызовите скорую. Это что, европротокол, что ли? Нет, просто какая? то Да, европротокол. Подписанные картинки есть? Вот, желаю вам счастья, здоровья и любви. Оксана, Оксане Владимировне. Играет. Иди туда. Ой, иди Спокойно. Ой, ты, говорю, иди. <свист> <свист> а, я журналист снимаю про вашу деревню. Да? А у вас здесь колонки не бывает? Попить? Да. Ой, блин, я а. С той стороны, да, деревня? А ты один или где твой товарищ? Одну ногу подвернул, поэтому я один снимаю. É. Узнали, да, меня? Узнали, ну, конечно. <кисти -то> Собачка не тронет? Да не тронет, говорю. Нет, она, она... она так гаснет, она и знакомых. Я когда подхожу на стол, так, может, похвать. <сорки> <сорки> пойдем, пойдем, пойдем. Не бойся, я тебя <сорки> не трону. Да! Иди сюда, иди сюда. На в очках, наверное. это? Тара, успокойся. Как зовут? Тара. Тара. Я ее дату зовут. А, на втором. А, на втором. Где палка? Ищи палку. Где? Тара, ты тебя балуешь опять? Давай палку. Давай брошу пауку. Она не даст. Не достанешься. Если брошь, побежит, а так не даю. Даже не отнимется, не стоит пильсовать. Сейчас все давно отсюда не отрепловал, воды, Это колодец? Да. А ч? никогда <свят> бы не нашел, да? да, провалился бы в него <свят> нашел бы <свят> вот так вот видишь, доска лежит <свят> всякие жучки вода хорошая тут ну, длинный нос твой всегда впереди всех, да? <свят> тут немножко это вот попадает. Как раз, давай. Тара. Ну пусть собака попьет, я думаю. Мы сейчас к пойдем, пойдем, она там попьет. Тебе фонарь горит ну, это привычка у него гореть в ненужном Где время пап? Где пап? Вот она, Стою. <свят> тут просто было все разрушено это моих тут рук дело я тут извини тут конечно ага. под свой рост я делал <свят> это вот валялся тут уголок профиль а -а -а. я решил тут поколдовать чудок не против если не против тут, правда <свят> да нормально <все свят> А здесь вот, гляди, тут даже написано. Это не я писал, правда. спальня Чтоб, Нет, чтоб не забыть. Да, ну тут все, вот, тоже попростому. Ох. Здесь... У нас тут солнечно. Это такой как бы летний см... вариант. Хотя я и зимой сюда приезжал. Я... Вы когда зимой были, я вас чуть не застал. А. Я не знаю, вы в сторону сюда проходили? Не, мы у него взяли комментарии пошли, потому что уже все было. Замерзли же, да. Знаешь, за порог нельзя заходить? Не знает, у нее его место ее, она сюда залезает. на место. Все. Она щенка, у меня просто привыкла. Них, <смех> сосиску не взял, тебе взял бы принес. Ну, скажи в другой раз. А когда? <смех> <Так, пошли. смех> вот так. Меня уже тут знает, меня уже тут ждут. Пойду сейчас засниму. Где-то здесь быть, должна быть школа или должен быть магазин. Кстати, вот, по-моему, магазин уже. Будем идти дальше снимать. Магазин. Вот он. Раньше был магазин. Посмотрим, что в нем осталось. Кстати, вывеска. лавки все раздолбили что-то в углу висит непонятная икона что ли в магазине Зачитаю комментарии ваши здесь, но и оставлю вот в этом магазинчике. Вот такой достаточно архаичненький. Монг Хорибл. Круто, если бы вы нашли выигрыватель, а то проигрыватель более чем половины населения с рождения. Да. Хорошо подмечено. Евлампий. Нашел старинный блоховоз, пожирающий сосиски. В Таких блоховозов... На наших съемках и старинных, и не очень, очень-очень много. Поэтому стараюсь всегда брать, если беру с собой что-нибудь из еды. Ну, сейчас вот, допустим, вот сейчас попалась собачка, ну, не взяла с собой ничего из еды, шел налегке. У меня была одна вода, я думаю, собачка не очень обрадовалась бы бутылки с водой. Хотя, кто знает. Тоха Крилов. Привет, ребята, вы супер. Отдельный лайк за то, что вас не остановит ни дождь, ни ветер, ни холод, ни снег. Здоровья вам, ребятки, от чистого сердца. Тоха, спасибо большое, но на самом деле, если бы нас остановил дождь, ветер, холод и снег, я бы, наверное, не заводил бы этот канал и не снимал бы. Так что на такую мелочь я особо внимания не обращаю. И травинки в лицо мне пихать не надо. Яркий Сус, я бы на вашем месте вооружался. Ну, я вооружаюсь Диманом. Сегодня безоружный. Шель Вебстер. Шикарно. 45 минут пролетели как 5. В прошлом видео было много природы, в этом много находок. Побольше вам таких интересных домов и поменьше плохой погоды. На самом деле, да, любое видео это в любом случае какие-то кадры интересные. И всегда найдется что поснимать. Главное иметь глаза и чувство воображения. Так что... Ну, не всегда получается, конечно, на длинные выпуски. Там, Когда бывают длинные выпуски, это, конечно, круто. Конечно, много информации. Вот. Но иногда бывают такие пустоватые выпуски, за что, прошу прощения, ну, не всегда знаешь, что найдешь. Вот. Поэтому стараюсь вытянуть их как-то. В любом случае, чтобы вам понравилось. Вот. Так что спасибо Шелли. Поставим их где-нибудь здесь. Я думаю, даже под икону спрячу. осталось немножко частицы здесь ага телефон выпал шикардос в общем надо посмотреть как я хоть выберу сейчас чтоб меня видно было в общем ребятки а давайте наверное еще зачитаю коммент эти Тамара Геннадьевна. Привет, Сурала. Удачи, ребятки, на квадрокоптер. Спасибо, Тамара. Лариса Владимировна на квадрокоптер. Успехов, ребятки. Спасибо, Лариса. Елена Григорьевна на квадрокоптер. Спасибо, Елена. Анастасия Евгеньевна. От Настены тут-тут. Спасибо, Настена. Спасибо всем тем, кто перевел деньги на квадрокоптер, если вдруг вы не не услышали своего имени потому что приходят и я могу приходит во время съемок, во время после съемок если даже приходит вот, я могу не успеть прочитать их моя личка всегда открыта вконтакте, так что можете написать Ты вот, если хотите скинуть если хотите помочь с покупкой квадрокоптера реквизиты в описании перевести можно абсолютно любую сумму там неважно 150 рублей. Для вас это кружка чая, а для нас это в будущем атмосферные крутые съемки. Так что спасибо вам, друзья, за то, что смотрите, за то, что ставите лайки. Всегда очень приятно читать комментарии. Любопытно, как люди реагируют иногда. Поэтому ставьте лайки, пишите. Буду читать все, буду смотреть. И не забываем про хэштег Дима Личиногу. Чтобы к следующим съемкам он не отмазывался ногой, а поехал со мной снимать. Всем спасибо, всем пока.